Добрый день! Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета в вашей организации или П, а также за услугой по обучению бухгалтерскому учету в программе 1С бухгалтерия. Сегодняшний урок будет посвящен загрузке курсов валют. Чтобы это сделать, необходимо перейти в раздел «Справочники». Перешли в раздел «Справочники» и видим, что у нас валют здесь нет. Если у вас точно такая же ситуация, значит у вас в меню «Главном» нет необходимых настроек. Заходим в меню «Главное». И чтобы появились у нас валюты, нам нужно зайти в «Настройки». Функциональность. Как видим, здесь стоит функциональность основная. Необходимо выбрать полное. После того, как мы нажали полное, у нас еще появились дополнительные пункты меню слева. И также в справочнике у нас появились теперь валюты. В группе покупки и продажи. Переходим в валюты. Здесь уже по умолчанию есть три валюты – доллар США, евро и российский рубль. Теперь нужно нажать на кнопочку «Загрузить курсы валют» и выбрать период, за который мы хотим загрузить. Предположим, мы хотим загрузить с 1 марта, с 1 марта 2017 года по сегодняшний день. Выбрали период необходимый и нажимаем по кнопочке «Загрузить» и выполняется загрузка валют. Внизу появилось информационное окно «Курсы валют успешно обновлены». Если вам недостаточно этих двух основных валют, то можно подобрать из классификатора ту валюту, которая вам необходима для работы. Выбираете необходимую валюту. Здесь достаточно большой справочник. Ну, давайте я сейчас какую-то выберу для примера. Первую попавшуюся юань. И теперь еще раз загрузить валюты, оставляя только юань, потому что те две загружены также с 1 марта. Загрузить. Мы видим, здесь появился курс валюты юань. На этом все. Благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что информация была полезной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал, и вы будете постоянно узнавать что-то новое из области ведения бухгалтерского учета. Всего доброго!